Видео. давай, ты сказал, что ты хочешь взять первое слово, поэтому бери давай первое слово. Да, фингерстай, да, фингерстай. Образ такого? Да. Это не образ. Да. Привет, человечество, меня зовут Ярослав, и мы на канале Акстара. Акстар это он, не путайте, пожалуйста, он мельче меня по росту, хоть, типа, как будто мы одинакового роста, на самом деле он мельче, потому что диван у меня кривой, либо камера криво стоит. Ярик высокий, Ярик молодец. Фингерстайл аккорды. Типа, круто, но уже, типа, неинтересно стало, потому что аккорды... Понятное дело, тащит. Мы решили с Акстарычем решить раз и навсегда. У нас разные возраста. Я старенький, этот молодой. Какие песни лучше? Наш старенькие, крутые хиты, либо вот новые песни, которые выходят в данный момент сейчас. Решим с Акстарычем. Да, чё? Давай, теперь ты что им скажи, прям, чтоб заправское такой прям... Акстары меня еще не называли. Акстарыщи. Ну, типа, знаешь, это в будущем. Ты такой старый. Бушь. Акстарыч! Служ! водяр принеси, а то у нас закончилось. Mm. Ну, типа, блогеры же в будущем там бомжи будут в любом случае. Давай, короче, как-нибудь забайтим, чтобы до конца люди смотрели. Что-нибудь в конце прикольное придумаем. А к этому я не был готов. Не забывай писать в комментах, какие песни тебе больше нравятся. Новенькие. Либо старенький. Пиши в комментариях, и мы определим победителя, да. Не забывай смотреть это видео до конца, потому что в конце тебя ожидает... Ох, ты что! А в серединке-то у нас... О, что будет! Погнали! Да? Да? Да. Мы не знали друг друга... Чё-то тиховато. А? Ну, слушай. Да, Блин, нет. Чуть-чуть, наверное, вот прям совсем немножко. Прибавлять? Не... Останавливать запись? При... Нет. Заново, типа? Да, нет.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 Остановилось мое сердце, замерло, и мое сердце. Остановилось, мое сердце, замерло. Ты просто так, его бота. Нормально? Да. Ты сыграешь. Да. Подожди, сейчас что я сейчас и сам сыграю, и сейчас сам спою. У тебя самая важная роль вот это вот вначале прочитать херату, и все. А я могу сыграть тоже. Да зачем тебе играть, господи, тут, ну, не играй. Давай, У давай. У тебя ответственная миссия, давай. Нам всем кажется, что если не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, что все нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука нас начнет очень быстро душить. Голову в коробке вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном. В сканере процветят ласково, цель в цели безопасности государственной и обратно. Вряд ли прищут уже, руки ищут затылки над обрубками, шеи в лучшем крутыми клетками к стенам, не видно из контейнера, что там с телом, лентом с монотонным кулом, дальше так стар спасибо, что не перепадал ты дальше, потому что дальше не вижу, я уже ни хрена, уже вообще какая-то борода. Я вообще могу читать, значит, рэп. Я могу сочинять просто песни на ходу. Большое спасибо маме за этот куплет. Мама, я тебя очень сильно люблю. И лента с монотонным гулам, коробку тащит. И для тулового тоже подыщет ящик. С и он станет станом лежащим. Почти покойника, почти настоящим. Только, -то, может быть, даже помянет на 40 дней. Сука, гуляй. Чтобы в комментариях было больше шуток про геев, песня для вас, ребятки. Играй, чё? А? Вечером теплым дожди. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, зная, что встречу тебя с другим.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 а тебе напомнят, а тебе... Теперь... Зачем я на тебя посмотрел? Вот сейчас не надо было этого делать. Ничего. А тебе... Теперь... Чё, Вы очень-очень опасная песня, очень опасная песня. Чё, Еще раз или нормально было? Чё, два типа людей. А к старушка! А ты знал, что есть два типа людей? Одни играют аккордами, а другие, а другие не умеют играть. Погнали! Погнали! Давай! Зажигай! Ты разозлил меня. Блин, у тебя так лицо изменилось сразу. Такой злой! А, подожди, Ач, делай веселое лицо. Слушай, а вот сейчас веселый, да. <плес> Поздний вечер... <плес> Фу <Тьфу> ты! <плес> Поздний вечер из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько не пытался разобраться в людях, я устал отец. На моем пути встречалось много разных версей. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей, одни готовы рвать этот мир до гостей. Идут по головам, не нежели ногтей, И чё-то оправдают, лишь бы оседлать цель и есть. Два типа людей, другие никогда не оставят в виде Дающие за совестью, в убьем за счасть. Смотри, разорвись между ними, и в темноте Упала звезда за горизонт Ну а там уже другие так, Нормально? А сколько я знал? Не, не, нормально, да зачем да, дальше да, играть? Да. Так, ну блин, мы не завершили, ну ладно Придется резко оборвать Обрывай резко!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 Абсолютно бесплатно. И для Android, и для iOS. Вы можете его скачать по ссылке в описании. Самая верхняя ссылка. Скачивайте, классно играйте. Что ты хочешь? Тим бро, тим бро, Смотри, что есть, а? Тим как Ярик, бро. Наклеечки тим а? Кто хочет такие наклеечки на гитарах? играть у тимбро. Ногу поднять и тоже лайк поставить. Ты куда себе близко микрофон двигаешь? Я тоже хочу микрофон. Ты куришь? Нет. Молодец. ЗОЖУ. Пачка сигарет. Не та пачка сигарет, которую мы все хотим услышать. Не помню. Вот, вот этот звук был, это вот звук твоего канала. Он скатывается. Вринь. Это вот твой канал, а и мой давай сыграй. Разве так было можно? Шут Пачки сигарет в моем кармане Заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть?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 Стены так давят на меня в этой комнате Белый потолок засыпаю в голоде Охрытые окна в ней ветер Я не закрывал их, я жду тепла Мои друзья, это мои сигареты Мы с ними никогда не расстанемся. Пачки сигарет в моем кармане Вперёд. Нормально, ребят Митский переход Покажи так, чтобы все прям вау сказать что это песня я обосрался только что прям на глазах у тихо кучек. если не вставишь этот кадр я хочу сказать эту песню выучилась с тим тимбро не забывайте тимбро как ярик бро ссылка в описании самая верхняя на ярик я сказал не... я вначале не сказал что подписывайся на мой канал подписывайся на мой Че? Дмитрий канал? Да. Поэтому ты не вставишь эту часть, вставлю, да? Вставлю, вставлю. Да, вы Теперь погнали играть. Я сижу и смотрю в чужое небо, ищу на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 И никто не хотел быть виноватым без вина. Что-то здесь прям сильно отошел от оригинала. Мне кажется, ну кулели ее в оригинале и не играли. Да? Гавайская пачка сигарет. Я сижу и смотрю, я вспомню, как мы песни должны были играть другую. Я солдат. Давай сыграем, ее, солдат. Давай. Погнали. Да, я солдат из пол пять лет, и у меня под глазами мишки я сам не видел, но мне так сказали, я солдат, и у меня нет башки, мне отбыли ее сапогами. Я-я-я-ямбат орел, разорванный роту комбата, Потому что граната белая вата. Красная вата не лещит солдата. Я солдат, доношенный ребенок войны, Я солдат, мама, заречи мои раны, Солдат, солдат, запытый богом страны, Я герой, скажите мне, какого романа? Ярик, его зовут Акстан И не забудь, не забудь ты подписаться на его канал И на мой тоже подпишись Пять лайков и мы выпускаем следующую часть А ты в комменте ответь, какие песни лучше Вот эта старенькая песня А до этого мы сыграли много новеньких Если не смотрел все видео целиком Ярик, сука, Ризна, я смотрю Подождем, пока подпишетесь, пока коммент оставите лайк. Ну, ну на тут. Мы блогеры, мы ни хрена не делаем, поэтому ну, можно посидеть. Подождем.